Сохранится ли Россия в прежней границе? Я считаю, что сохранится. Мне кажется, что страхи распада России культивируются в основном алармистами, паникерами, либо людьми, которые не хотят перемен, которые говорят, вот будет так же или никак. Россия вполне может быть другой, никаких предпосылок к ее распаду я не вижу. Вижу, наоборот, огромную усталость от вранья и запретов. Мне кажется, что уже к августу этого года, а, может быть, и раньше, люди начнут с облегчением сбрасывать этот морок. Ну а дальше я вижу чрезвычайно масштабную отмену всех репрессивных законов, выход политических заключенных, отмену запретов. И вижу я это в течение уже ближайшей осени, но меня многие упрекают в чрезмерном оптимизме. Я всегда в таких случаях говорю, кто не верит в бессмертие души, его не получит. Вы можете быть совершенно уверены, что для вас все кончится вместе со смертью. Я верю в прекрасную Россию будущего и верю в то, что Россия путинская, напав на Украину, очень сократила срок жизни этого режима, очень ускорила все процессы. Еще в январе я вполне допускал, что мне придется жить при Путине очень долго. Сейчас я абсолютно убежден, что при Путине мне остается жить полгода, может быть, меньше.